Вот, друзья, Андрей съездил с Давидом по грибы, по грибы, как говорится. Я еще прибраться не успеваю. И они привезли, еще приборки полностью не сделала. То стирку, приборка. И, короче, вот мне придется вот это, вот эти грибочки чистить не буду маленькие. Они, смотрите, какие самые, такие желтенькие, прям красные. Аж молочко, прям это есть, видно. И здесь есть подберезовики, красноголовики, то есть подосиновики. Ой, сломала. Вот они. Смотрите, какие классные. Нашли они сегодня, собрали. И вот сейчас их почищу. И думаю, наверное, супец сварю из свеженьких и пожарим с картошечкой. И в морозилку закинем. Да, тигруля? Да, мама убирается, еще не успевает. Андрей приготовил э, грибной суп. Ну, то есть гороховый. Мы, мы такой э, суп очень любим. Муж поели его. обалденно супец получился. И пожарил грибы с картошкой. Смотрите, какие смачные. Грибочки с картошкой. Нам и на завтра хватит этого всего. Пришел, все сам приготовил. А, здесь надо стало убрать. Посуду вымыть, вымыть чуток. Я вся лохматая, как это. Сижу и грибы. Девочки с папой ушли у нас, да, Гинара с Аминой? А мама чистит грибочки. Да, Даринка хочет к маме на ручки. И когда мы это почистим, грибочки? Грибочки такие славные. Малюсенькие, такие хорошенькие Вот маслятки Побольше шищу, поменьше не буду шистить Я их так буду отдельно отваривать И Сейчас на шище сколько успею давить дома, может и поможет Да, Дарина А папа пошли поросенку варить Да Семь вечера семь вечера До девяти там будут, наверное, варить они Всем привет, друзья! Сегодня у нас рабочий день прошел. А, считайте, с утра сходила со соцзащ... а, в... По, ну, короче, Ой, с утра я сходила в этот. Но Дима, не путай ты меня, да ну, что ты делаешь, А, ты меня путаешь. И, короче, я с утра сходил. Подожди, сядь тогда устала, дай мама поговорит на камеру. Короче, я сходила... А, с... Короче, в опеку? В опеку? В опеку? Еще рада. И... Э, после мы пришли в огород, у дома, у однокомнатной квартиры наш. Чеснок полностью убрали, траву убрали. Сейчас к вечеру. А потом в обед мы пошли, Аминка поспала у нас, э, я смонтировала видос, вечером скину, и э, пришли, короче, убрали чесночок, привезли все сюда, сушить будем, чистить не буду пока, пусть она подсохнет, хорошо, чистить легче будет. И посеяла горчицу полностью в грядку, потому что травой зарастает нынче кошмар, и вот хочу эту траву убрать. Теперь пришли в огород, Андрей, хозяйство кормит там. Козла Бяшу везет и козу Дерезу. Самой иди Бяша, придурок, тебя вообще снимать нельзя. Они кусаешься, Амина. Смотрите. Короче, вот, сейчас э, Димка поводится. Сегодня Дима водится, у нас молодец. это Велики да, на велики катаются сегодня, Давид. Дима это, чай пьет? Я вот чай гоняем. Ну А что это, треснули что да. А, сегодня прикол расскажу Пошла я в магазин за горщицей И, короче, дети Я прохожу улицу и дети кричат Семья Гузели клёво А нет, как сказали? Да подожди, семья Гузели круто, семья Гузели круто. Я говорю, круто, круто. Чуть ли не до дома бежали со мной и кричали, семья Гузели круто. Мне так стыдно стало за это. Я думаю, господи, боже мой, нас смотрят дети. Я думаю, тихо. И... Я пришла, не могу, ухахатываюсь У меня, короче, чуть ли слезы не текут от смеха Я вообще, я была в шоке сегодня. Это кошмар Если вы, родители, смотрите, то Есть такие видосы, которые детям не рекомендуется смотреть Так что смотрите, не давайте Ну, приятно, конечно, но все равно Я не такого хотела, чтобы кричали на всю улицу Там семья Гузель, это круто у нас уступил вечер, папа загоняет мотоблок в гараж, как всегда, Амина на тележке сидит. Первый раз жива... ёжика. Да, первый раз жила ежика, Динарка. Смотрите, какого татьяна. Да, аккуратно. О, чуть -чуть... Да. Обещайте, Даринка проснулась домой а, хочет. Да. А Андрей, папа у нас обработал помидоры, огурцы, да? Домой не нужен. Да. Да. В огород не надо, он нам натопчет там все. Кто бегает? Туда. Да. Папа сколько раз закрывал, они не знают, куда выбегают. Вот тут, туда, да, вчера игрушек нам тетя Наташа отправила, Извините, кучу мы еще на видео, на видео не засняли. Вот этот рюкзак ее на... это подарил. Да, сумочку вон Динарки подарили. Вот. Очень много мягких игрушек. Большие три, да, Ой, такие? Такой... Да. Он... Очень много. Надо будет шупасички. на видео показать. Мама, а. Зубочистки? Да? Да. От ёжика-то? Да. Может быть, не знаю. Тут ёжики ели. Андрей, ел. слышишь, Динара что говорит? Это зубочистки да. у ёжика. Мелые колки ели зубочистки. Да? А потом он скидывает и забирает, да, люди? Да. Забираем. Мы восемьки-то, мы руки устали руки, да. понятно? Устали? устали? Девчонки, скажите, всем пока! пока Всем пока-пока да. А, а что а -а -а! Да. А а, Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. пока Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Давайте. Лайки ставьте. Поцелуй, поцелуй, поцелуйки делает Аминка. Только близко не поцелуй, а то губки тебе поцарапает. Да, сейчас Да, сильно. И вы видите, они очень. Что, у нас ручки холодные? Нет, теплые да, ручки. Теплые магиалка, мукрытый, а теть Танин, комбинезончик отделим, И, да. Все хорошо. Ладно, может, все. Всем дальше. пока, пока. Он может, ты, ты да, ты да, да, да, да. Да, домой нельзя, конечно. Да. Амина начала у нас хвостик. Амина, Амина, Амина у нас волосики начала собирать, да? А О, <свят> хвостик <Да>. нашла? Он, <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Чего надо? Конечно, нельзя домой. Он, Он потом ночью топ, топ, топ, топ, топ бегать будет. Спать не будет давать. Да. Мама, а вот маленькие они все Что так? Мама, маленькие ёсики, еще Пять. А они ага. ну, Ладно, что? все, говорушки, вы можете целый день говорить. Все, пока-пока. Все, пока. кошмар. Давайте отпускать. А платочек надо убрать, наверное, бабушке? Всё, зубочистка убежит сейчас. Щупащичка. Щупащичка. Да. Ай, Аминка, Динарка. Где? Аминка, Ёжки. смотрю, Гинарка называю. Все, Всё, девочки, пошли. Иди, Лесик. Домой, пора. Пит... Питай, пока, ежек. Да, спать. Спатька. Кто будет спать будет у нас? Шепят. Амина будет спать. А ты сейчас у меня уснешь с мамой рядом. Ты то спала, Ты с папой кино будешь смотреть, да? Да, ты же. У тебя это меджок повесился. повесился. Не с головой. Опять повесился. Кумил опять. Кенгуру или кто-то? Ага, все. Ты снимаешь? Да. Холодно, да? О, я говорю, оставила. Вот это, а, которая задерживает нас потом домой идти. Вот эта горка. Дети все время сюда бегут. Им очень нравится. Да. Да. И я хочу. Это называется. Это но это называется по скрипту. Это то ]poxthis. экстремально. Ну все, хватит. Давай по одному разу и все, и домой. Хорошо? Нет, нет. Пошлите нет. Нет. Мама, вот у нас получилось но еще Ну, Вот куда.